Я начала сушиться 3 января, с веса 68 килограмм и выглядела вот так. Сейчас 3 февраля, я выгляжу вот так и вешу где-то 65 килограмм. А цель у меня программа минимум сделать 60 килограмм, программа максимум сделать 57, если получится, конечно, так как 57 это все-таки довольно мало для меня. Я это делаю для соревнований. В этом году я планирую выиграть все крупные турниры по бразильскому джиу-джитсу. И мне нужно войти в весовую категорию. В прошлом году я не делала вес и боролась в 69 килограмм, И мне было довольно тяжело. Против тяжелых девочек я не могу себе позволить рисковать. И поэтому борюсь хуже. Делаю меньше попыток а атак. Меньше пытаюсь атаковать, потому что очень боюсь попасть вниз. Сегодня я покажу весь день своего питания и тренировок. Я травмировала руку, катаясь на сноуборде, поэтому сейчас я не борюсь, но все равно тренируюсь и придерживаюсь дефицита калорий. Меня зовут Кэт, и мы начинаем. День я начинаю с пробежки. Это такой кайф бегать на берегу океана, когда еще не так холодно и купануться можно. Сегодня у меня бег трусцой 3 километра. Раньше я бегала пятерку перед каждой тренировкой, но после травмы колена мне пока очень тяжело. После бега обязательно растягиваю ноги. Это очень важно для расслабления мышц, для восстановления, для красивой осанки и даже для красивого лица, так как зажимы в мышцах тянут все вниз. Я побегала время завтракать. Я не буду показывать вам воду каждый раз, когда я ее пью, потому что пью я ее много. Только после бега я выпиваю стакан полтора, где-то полтора литра я выпиваю во время тренировки, плюс я довольно много пью в течение дня и даже перед сном. Завтракать я буду яичницей, жарю всегда на топленом сливочном масле, потому что так вкуснее, а масла я не боюсь. Главное, чтобы оно было раскаленным, тогда ничего не будет приставать. 4 яйца, я их солю, просто здесь не сняла соль, потому что вытаскивала эту навязчивую шкуру, скорлупку со сковородки, пытаясь не повредить яйцо. Я считаю калории, поэтому всю еду, которую нельзя посчитать по штукам, например, яйца, я взвешиваю и записываю в приложение Fat Secret. Хлеб я ем каждый день, я не боюсь ни мучного, ни сладкого, я ем все и ничего не мешает мне сбрасывать вес еще я буду есть сегодня авокадо, я их ем практически каждый день, потому что они вкусные и полезные а еще выглядят прикольно на видео да, инстаграмные авокадочки вот так выглядит мой завтрак, но это еще не все я вношу это все в приложение, как видите у меня эта еда уже сохраненная поэтому не надо каждый раз лазить и искать очень удобно также я буду есть ягоды. Мне повезло, что я живу в Калифорнии, и они у меня есть круглый год. Пью чай с растительным кримером. Я, конечно, люблю с молоком, но на молоко у меня прощи, поэтому приходится вот так. И всегда ем что-нибудь сладенькое на завтрак обязательно. А еще я читаю за едой, потому что мне скучно сидеть просто есть. После завтрака я сажусь работать, общаюсь с клиентами, отвечаю в чатах марафонов, делаю контент для TikTok, Instagram. Кстати, подписывайся на мой Instagram. Я там показываю всю свою сушку подробно каждый день. А также рассказываю много чего о тренировках и питании. Потом я забираю ребенка из школы, тусуюсь какое-то время с ним, и мы обедаем. На обед я буду есть овощной салат, ну как овощной, из перца и помидоров, потому что, по сути, это все овощи, которые я люблю и ем обычно. Я не люблю всякую зелень и траву в своем салате, и зелень я обычно ем в качестве смузи, это единственный вид, в котором я его могу в себя употреблять, но сегодня я смузи не ела, поэтому вы его сегодня не увидите. В общем, я режу перец, режу помидор неаккуратными не кусочками, как получится. К этому я буду добавлять овечий сыр. Вообще-то я люблю коровий тоже, но на коровье молоко у меня почему-то вылазят прыщи. Опять же, я не утверждаю, что прыщи вылазят на коровье молоко у всех. И эта молочка вызывает прыщи ни в коем случае. Просто вот у меня такая реакция, я ее отследила методом проб и исключения из рациона разных продуктов. Ну и вы знаете мое правило, в каждом приеме пищи должен быть белок. У меня это будут креветки. Я покупаю уже готовые в магазине, потому что я не умею их готовить. И мне лень их очищать, варить. В общем, уже готовые, вкусные. Можно купить в отделе готовой еды. Обязательно все взвешиваю. И записываю в программу овощи. Я не записываю и не считаю в калории. Потому что они там тянутся совсем чуть-чуть. И в принципе это не важно. Поэтому я записываю только сыр и креветки. У меня здесь мало углеводов. Конкретно в этом блюде. Потому что после еды как бы на десерт я буду есть асаи боул это сорбет из ягод асаи с клубникой, бананом фруктами, гранолой и всякими добавками типа кокосика или семян чия очень вкусно очень много углеводов очень много калорий я закончила работу и иду в качалочку Тренировку я начинаю с того, что прокатываю мышцы на ролике. Это помогает снять напряжение с зажатых мышц, расслабить их. После чего их будет легче растягивать, увеличится диапазон движения и легче будет выполнять собственно, упражнения. Далее я выполняю два круга упражнений на укрепление мышц кора. Я люблю использовать ТРХ, так как он добавляет стабилизационную нагрузку и хорошо прогружает мышцы стабилизаторы кора и суставов. Вы можете видеть, как сильно меня шатает и как сложно мне делать это упражнение. После чего я перехожу непосредственно к круговой тренировке на силу и выносливость. Первое упражнение круга – запрыгивание на бокс. Классное упражнение для тренировки взрывной силы ног и общей выносливости. Далее я делаю большое количество повторений тяги с резинкой в довольно высоком темпе, так как я не могу брать вес или более плотную резинку, потому что просто не могу удержать сейчас в руках. Стабилизационное упражнение для мышц ног. Я использую боссу бол, который... Меня очень сильно расшатывает, тем самым добавляя большую нагрузку на мышцы, стабилизаторы стопы и колена. Это очень хорошее упражнение после травмы колена, ну и собственно для профилактики травм. И четвертое упражнение круга прыжки со сменой направления тренируют взрывную силу ног, ловкость и общую выносливость. Упражнения я выполняю без перерыва между ними. 5 кругов, между кругами перерыв 1 минута. И в конце тренировки я снова прокатываю мышцы на ролике. Я прокатываю не все мышцы, а только те, которые сегодня тренировала и те, которые у меня зажаты. Зажатые мышцы я прокатываю на ролике и растягиваю каждый день. После ролика я выполняю растяжку, каждую мышцу я тяну 30-40 секунд. Я не люблю растягиваться, но я заставляю себя это делать, потому что, как я уже говорила, растяжка очень круто снимает напряжение с мышц, помогает их расслабить и ускоряет восстановление. А это важно. Потренили? Можно и поесть. На ужин я буду рыбу и спагетти. Рыбу я замариновала заранее с солью, специями и маслом. Заворачиваю ее в фольгу, чтобы она не получилась слишком сухой. И отправляю в духовку на 20 минут 180 градусов. И пока оно готовится, я иду приму душ. И когда вернусь, все уже будет готово именно поэтому я люблю запекание что тебе не надо стоять над плитой вот это его помешивать ты просто оставляешь его на 20 минут и забываешь а потом приходишь и все готово пока я мылась рыба спеклась спагетти сварились ужин готов и еще часть мне останется на завтра конечно мне бы хотелось съесть еще чего-нибудь сладкого но уже просто не влажу по калориям вы видите Всю калорийность за сегодня. Спать я ложусь до 11, стараюсь лечь пораньше в районе 10, но у меня никогда не получается. Поэтому в 11 встаю я в 7, обязательно, я обязательно сплю 7-8 часов в сутки. Если вдруг я легла позже, либо встала раньше и не доспала ночью, я лягу поспать днем. Это прям обязательно сон, это очень-очень важно. Обязательно напиши в комментариях, нравится ли тебе такой формат видео, интересно ли тебе моя сушка и процесс подготовки к соревнованиям. Делать ли такие видео еще, или может быть делать влог с моей едой и тренировками сразу за всю неделю. Не забудь подписаться на мой канал. С тобой была Лагартиша. Пока-пока.